Друзья, всем привет! Это канал Вероника США и канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. Я вам хочу сказать всем вновь подписавшимся и тем, кто со мной давно, большое вам спасибо. Мы растем, мы растем медленно, но мы растем. И все-таки наша такая смол комьюнити увеличивается, увеличивается, разрастается, разрастается. И мне это очень приятно. Я вам хочу сказать, я хочу выпустить серию таких видео, в которых буду рассказывать о людях таких же, как я, вещающих вещающих об Америке головах. То есть блогеров, которые рассказывают о жизни в Америке. А я очень-очень хочу добраться до Сани во Флориде. Очень. Потому что не раз мне кидали в комментариях вызов. Ну, вы сначала сделайте на него обзор, потом рассказывайте. Он просто очень, честно вам скажу, такой правдивый чипарень. Очень. Очень. Честность, она у него, знаете, изо рта льется с каждым его выпуском Но это отдельная тема разговора Но сегодня мы будем говорить совершенно о другом человеке К которому я отношусь с большей, гораздо большей симпатией Это вот такой канал Майамские истории Oops, I'm sorry. Мне скинул подписчик или просто человек, который посмотрел мое видео предыдущее, ссылочку на его видео, где он рассказывает о своих консультациях о рассказыв... где он рассказывает о своих консультациях на тему жизни Америки для россиян. Берет он за это все удовольствие 100 долларов. 100 долларов, чувак, это 7 тысяч рублей. Серьезно? Серьезно? Ты серьезно берешь сто долларов? Вы знаете, я вам хочу сказать, даже придя к врачу без страховки в Америке, вы заплатите, но ну, во всяком случае в случае в нашей Пенсильвании восемьдесят долларов. А Вадима, он специалист, еще тот, конечно. Он не ц... свои услуги оценивает не кисло для вас, товарищи. Я вот подумала, почему только ему? А чем я хуже? Так я, ребята, еще на английском языке разговариваю, вращаюсь вот в этой американской среде. Давайте я вам... Цену надо набить, цену надо набить и претенд, и притвориться, что я вообще такая специалистка-специалистка, что без моей консультации вы не сможете. Меня вообще, вот, обращайтесь, ребята, обращайтесь. Вадим, я так понимаю, на своих консультациях, судя по тому, что он сказал в этом видео, что они уедлятся 4,5 часа по скайпу, но он, наверное, не знаю, физику атомного ядра им там преподает повсеместно, Совместно с ответами на вопросы по поводу жизни в США. Наверное, так. Ну, а на что еще можно убить 4,5 часа времени? Не знаю. Удивительный человек. И удивительное вот это вообще желание у всех, кто живет в Америке, зарабатывать на своих соотечественниках. Я каждый год езжу в Россию. Это первый год, когда я туда не попала по понятным причинам. И я вам хочу сказать... что сказать, что для большинства людей 7 тысяч рублей или 100 долларов, это достаточно большие деньги. Это достаточно большие деньги, чтобы вложить их для того, чтобы человек вам рассказывал. Я не знаю даже, что он там им рассказывает. Вадим, что ты им там рассказываешь? Я понимаю, что ты такой секретный, секретный такие бизнесменские твои вот вот, вот вот эти все дела, ну поделись поделись, что ты им рассказываешь какие магазины есть, сколько что стоит, какие продукты как купить машину, как снять жилье, мне вот просто даже интересно потому что я так понимаю, что если такие большие деньги ты берешь за свои услуги, то ты очень серьезный специалист, потому что даже по американским меркам, а тем более по вашим майямским зарплатам 100 долларов за 4 с половиной часа, это, извините, больше 20 долларов в час. Я вот до кризиса зарабатывала, ну, average, пускай 25-30 долларов в час, так это не сидя, извините, на там стульчике перед компьютером, это э, ножичками, это вот беготней это физическими такими затратами, что, дай Боже, мне вот очень интересно, Вадим, поделись секретами бизнеса, может, ты действительно такой открытый и хороший человек, ты ж, привет, люди, да, там, мир, дружба, жвачка, поделись, я, а, слушай, я вообще считаю, давай объединяться, давай объединяться, давай ты у нас пойдешь консультант на тему вот, вот, вот жизни и всего, знаешь, как всегда у тебя в роликах, обо всем и ни о чем, грубо говоря, а я пойду, буду учить людей английскому языку. Ну, это как бы мое второе высшее образование э, предрасполагает к этому, я могу это делать. У тебя, я так понимаю, это пробел, но не мешает быть специалистом по жизни в Америке. Опять же говорю, ребята, ну не будьте наивными идиотами. Я не представляю, кто заплатит 100 долларов для того, чтобы человек тебе... Ну, для того, чтобы ты просто мило пообщался с человеком. Более того, я вам хочу сказать... Будьте вообще очень аккуратны с этим, потому что эти 100 долларов от Вадима, для Вадима, который вы заплатите, это цветочки по сравнению с тем, на что у вас здесь вообще начнут разводить все русскоязычные мигранты. Они, конечно, очень добрые и они, конечно, большие любители помогать. Особенно очень сильно возмездно и не всегда, <смех> а точнее в 90% вам это или не нужно, или эту информацию можно получить бесплатно, или вообще вам загонят такую туфту, которую не прилепишь. Особенно будьте аккуратны со всякими иммиграционными адвокатами. Я знаю, что большое количество людей сейчас хочет переехать жить в США. Но я вас прошу быть аккуратными. Вот реально прошу: будьте аккуратны, когда вы вкладываете деньги. Потому что э, если с вас запросят за услуги там, 10 тысяч долларов и расскажут вам, что притворившись там ЛГБТ ЛГБТ меньшинством, вы легко получите визу или вы легко получите политическое убежище, Ребят, не верьте, не верьте. Вот честно могу сказать, не так все просто, потому что для вас 10 тысяч долларов, там это большие деньги, здесь это тоже не маленькие деньги, но не та сумма, э, за которую человек хотя бы морально будет в голове переживать, что из-за того, что он вам не помог. Пожалуйста, будьте внимательны. Я хочу вам сказать, у вас вот всем людям, вот мне интересно, кто вы, покажитесь, кто брал эти консультации. Или это у него была такая нативная реклама, ненавязчивая, что он их проводит, и что вот какая-то монетизация того, что он выкладывает 150 миллионов роликов в день, у него будет... Монетизация не в плане монетизации YouTube, а монетизация в плане того, что ты какие-то деньги делаешь на этом. Потому что строчить с такой скоростью ролики – это, конечно, дар. Вадим, могу тебе честно сказать, у тебя дар. Причем, почему я в самом начале сказала, что я достаточно большой симпатии к нему отношусь, потому что я вижу много искренности в его видео, я вижу много... Иммигрантской тоски, в том числе, в его видео. Не в том, что иммигрантской тоски, что он хочет переехать жить в Россию обратно, а такой иммигрантской тоски, который поймет только иммигрант, честно вам скажу. И я вижу, эх, ну человек старается, честно старается. Я тоже стараюсь, я тоже считаю, что у меня видео не айс какие информативные и не, э, и не очень, наверное, профессиональные, а скорее... Вообще непрофессиональные Но мы все как-то стараемся И все как-то для чего-то это делаем да? Поэтому как бы ругать его за видео Не вижу смысла Единственное, что, конечно, строчить их Как из пулемета Не знаю Но, наверное, его подписчикам это нравится Они с ним просыпаются, обедают и засыпают Судя по всему Ребята, те, которые брал у него консультацию Ну расскажите, на какие вопросы он вам ответил я вам могу честно сказать, если вы хотите задать какой-то вопрос по поводу жизни в США, напишите мне в комментарии, я обязательно вам отвечу. Absolutely free. Absolutely free, как сказал бы мой младший сын, и как бы сказали современные рэперы, давайте real talk. Но это все для вас будет ни о чем, потому что у вас будет своя судьба здесь, совершенно отличная от моей. Даже если вы пойдете по шагам, которые я вам расскажу, но не будет у вас той же судьбы. Не будет. И не будет у вас такой же судьбы, как у Вадима. Не значит, что ваша судьба будет хуже. Но невозможно ходить в тех же, грубо говоря, ботинках по той же самой земле. Потому что мы все абсолютно разные. Понимаете, я... Более того, самое интересное, что мы совершенно по-разному воспринимаем определенные ситуации. На какие-то ситуации я смотрю так, что для меня это абсолютно нормально. Сейчас закидайте меня камнями, но допустим, я считаю, что такое за что вы меня можете закидать камнями? А, что если ты рожден там геем или вообще ты там гей или лесбиянка, то это абсолютно нормально, человека нельзя травить, и человек имеет право жить той жизнью, которую он хочет. А вам может это казаться по-другому, и для вас будет это странно. Это может быть неприемлемо, поэтому то, что мы говорим, это настолько субъективно, и я не представляю, какую может дать информацию вам Вадим, которая бы вам помогла. Объясню почему. Потому что человек не говорит на английском языке. Значит, он, даже если может пользоваться англоязычными ресурсами, делает это с трудом или с переводчиком. Это первое. Я не видела из его видео, что человек погружен в американскую среду. Ну, ну то есть я хочу вам сказать, что моя жизнь делится на две категории в Америке. Это вот... Russian speaking community, да, вот русскоязычный, где я с ними сталкиваюсь? В русскоязычных магазинах, на детских секциях, друзья у меня есть какие-то русскоязычные, семья у меня русскоязычная. А вторая part, это у меня мои американцы, с которыми я общаюсь, которые на работе, и, естественно, за 5 лет уже все наши связи переросли в какие-то дружеские. И у нас точно так же там вечеринки, там какие-то выходы, там какая-то дружба и так далее. То есть я вам хоть что-то могу правдивое рассказать из того, что там происходит? Что вам может на эту тему рассказать Вадим, не представляю. Более того, ребят, если вам нужна консультация в плане... Но в плане таком, что в какие магазины ходить закупаться, а где снять жилье, а, и вы не можете это сделать посредством фейсбука и интернета, я не представляю, как вы тут будете жить. И, наверное, когда люди звонят и консультируются на такие темы, они, наверное, ищут подтверждение своего желания или, или одобрение своего желания эмигрировать. Да, наверное, как-то так. И, конечно, Вадим вам это желание дает, потому что он, как никто, очень позитивно рассказывает о жизни вами. Поэтому, как бы, выводы делать вам. Но я хочу вам сказать последнее, последнее, ребята. Все русскоязычные товарищи, которые хотят вам помогать в любом вопросе, они на вас делают Бабки.